Что можно и что нужно установить в конференц-зале простыми словами. Очевидно, сначала делаем, чтобы всем все хорошо было видно. Прежде всего в зале нужна возможность демонстрации изображений на большом экране. Как говорят профессионалы, система отображения. Так называют совокупность экрана и различных устройств для его работы. Ведь экраны не только вешают, но и подключают, а в случае видеостены подключение вообще непростое дело. Да, видеостены сегодня это классика конференц-залов. Про них поговорим в первую очередь. Итак, видеостены бывают трех видов. Из проекционных кубов, что качественно. Дорого, но больше подходит для диспетчерских, чем для конференц-залов. Второе. Светодиодная видеостена. Цены на них очень разнятся. Выбрать сегодня качественный и доступный продукт еще непросто. Вероятно, за этим будущее. Третий вариант. Видеостена из видеопанелей. Когда-то давно делали и из плазменных. Сегодня только из LCD или жидкокристаллических панелей. Это самый распространенный и универсальный тип. Заменой видеостене может стать проектор с экраном, правда количество проекционных решений все меньше и меньше. Видеостены вытесняют. Проектор удобен в тех случаях, когда не нужно постоянно работать с изображением высокого качества или тогда, когда зал очень большой, 300 мест и более. В целом Редкая проекция сравнится по четкости и яркости с видеостеной. Подключить и настроить дешевый проектор может штатный техник. Для выбора и подключения дорогого оборудования нужен профи. Да, кстати и про экран забывать не стоит, это не просто белая простыня. Хороший и моторизованный экран, то есть экран с автоматическим разворачиванием полотна, это отдельная тема. Нужно помнить о том, что часто в больших конференц-залах используются дублирующие экраны. Эта часть системы отображения очень важна. Без таких экранов, половине аудитории будут доступны лишь общие очертания изображений. По системе отображения это самое важное. Пойдем дальше. Изображение обычно комментируют, докладчик находится перед аудиторией и, как правило, выступает с трибуны. Трибуна. Она удобна там, где часто проводятся встречи начальству с сотрудниками и образовательные мероприятия. Современные трибуны оснащаются так называемыми архитектурными интерфейсами, например, выдвигающимися розетками для подключения мобильных устройств. Традиционно трибуна оборудуется микрофоном типа гусиная шея, но это необязательно. Сегодня многие спикеры предпочитают беспроводные радиосистемы с гарнитурами или микрофонами петличками для свободного перемещения по сцене. Помимо трибуны для выступлений на сцене может быть установлен стол президиума. Обычно он оснащается микрофонами и розетками для подключения ноутбуков. Иногда на трибуне и президиуме устанавливают стационарные мониторы, которые привязаны к общей системе. Это, безусловно, добавляет удобства, ведь общий экран или видеостена оказываются у тех, кто находится в президиуме за спиной. С докладом разобрались, теперь о тех, кто слушает. Сегодня это далеко не всегда собравшиеся в зале, да и докладчики могут быть удаленными. Поэтому в современном конференц-зале обязательно устанавливается система видеоконференц-связи. Видеоконференц-связь – это очень важная система для современного конференц-зала. Чем дальше, тем важнее. Тренд на удаленку сегодня только растет, поэтому ВКС, так сокращенно называют видеоконференц-связь, как правило, необходимо. Если мы можем связываться без видео, но со звуком, то с видео, но без звука – никак. Подумайте об этом. Именно поэтому аудиосистема является не менее важной системой, чем видео, а может быть даже и более важной. Ей стоит уделить особое внимание, давайте расскажем в двух словах. Система звуковоспроизведения Правильное озвучивание конференц-зала задача не такая простая, как кажется. Чтобы избежать дефектов звуковоспроизведения, таких как эхо, паразитные шумы, обратная связь или самовозбуждение, когда микрофоны заводятся, нужно постараться. Для этого производит акустический расчет помещения. И конечно это делает специалист. Помимо прочего, при профессиональной настройке оборудования происходит выравнивание громкости разных источников – ВКС, микрофонов трибуны и зала, а также звукового сигнала с ноутбука-докладчика. Это делает аудиомикшер, но если он объединен с устройствами подавления обратной связи, эхо и шума, тогда это называется аудиоплатформа или цифровой звуковой процессор. Вот такой, например. Да, со звуком тонкостей больше, чем кажется. Вам должно быть понятно, что выбор колонок или, если выражаться правильно, акустических систем – это только верхушка айсберга. Далее. Освещение. Для большого конференц-зала выбор освещения очень важен. От правильной установки светильников зависит, будет ли видно спикера, дойдут ли эмоции до публики. Места установки световых приборов должны быть продуманы, их мощность и цветовой оттенок подбираются специальным образом. Они, между прочим, могут быть управляемыми, как в общем и другое оборудование. Что это значит? Самое время рассказать про систему управления. Если проходит важное заседание, то понятно, что никто не будет бегать и делать потише, погромче, поярче экран, почетче речь, подключать, отключать шнуры устройств, наводить камеру на говорящего, выключать группы светильников. В современных конференц-залах все это делает центральная система управления. В целом она позволяет свести практически к нулю время на техническое обеспечение и полностью сосредоточиться на мероприятии. Несмотря на то, что система управления — это центр, можно сказать, мозг конференц-зала, она не видна никому. Оператора еще бывает видно, иногда сажают внутри зала, но само оборудование скрыто в специальных технических помещениях, их также важно предусмотреть. Вообще, для создания современного конференц-зала столько всего нужно предусмотреть, что лучше всего нанять специальных предусмотрителей. Обычно это дизайнеры и инженеры. Дизайнерское и инженерное решение. Скажем об этом в конце, поскольку это самое важное. Если вам нужен современный конференц-зал с нуля, ни в коем случае не работайте без проекта. Все. От размера и расположения кресел в зале до места операторской рубки должно проектироваться, исходя из тех задач, для которых предназначен зал. Всегда помните, что выбранное оборудование для конференц-зала должно быть не только качественным, но еще совместимым и управляемым. Инженеры нашей компании готовы помочь вам с подбором оборудования и проектом конференц-зала. Все подробности в ссылке под видео.